Добрый день, дорогие друзья и наши подписчики, наши клиенты, наши пациенты, все, кто интересуется своим здоровьем, всем, кому интересны наши видеоролики, в которых мы пытаемся максимально изложить и осветить те или иные проблемы. И как мы обещали, сегодня я хочу с вами поговорить о синдроме хронической усталости. Вот Ситуация парадоксальная. Вроде бы как бы в международной классификации болезни МКБ-10 такого диагноза-то нет. Но вот в разделе болезни нервной системы есть такой шифр G93.3, который и звучит как синдром утомляемости после перенесенной вирусной болезни или по-другому еще он называется доброкачественный мелгический энцефаломиелит. Да-да, это, между прочим, и есть официальное название синдрома хронической усталости. Почему сегодня возник вопрос о том, что э, нужно как-то высветить эту проблему? Да вы же сами подбрасываете нам эти интересные темы. Да и я по роду своей деятельности тоже часто вижу обращающихся пациенты, с чем ко мне приходят пациенты, и понимаю, что, в общем-то, последние 10-15 лет, может быть, в нашей стране чуть меньше, на Западе это чуть раньше, возникла необходимость более серьезно и углубленно относиться к лицам, которые испытывают в своей жизни постоянную затянувшуюся усталость. Ну, чем может проявляться вот сам по себе синдром хронической усталости, как бы в названии уже звучит, что основное проявление – это усталость. Причем усталость как физическая, так и психоэмоциональная усталость и невозможность выполнять какие-то обычные функции. И когда человек сравнивает себя с тем, как, как, в каком состоянии он пребывает сейчас и с тем, каким он был ранее, там, за полгода, за год, за два, за три. Понимают, что качество жизни его резко ухудшилось. Итак, я сейчас с вами проведу небольшое тестирование, а вы, отвечая со мной вместе на вопросы, будете понимать, попадаете вы вот в, эту, в этот синдром или не попадаете. Итак, первое, по утрам вам требуется заметно больше времени, чтобы проснуться, войти в привычное работоспособное состояние и начать активный день да или нет второе в середине рабочего дня вы вдруг чувствуете что ваша работоспособность резко падает и чтобы поддерживать эффективность своего труда на значительном уровне вам, вам, у вас возникает необходимость прикладывать к этому большие усилия далее третье вам нужен кофе крепкий чай или какие-то энерготоники чтобы быть эффективным в течение всего дня. Четвертое. Вас стало в последнее время беспокоить метеозависимость, перепады атмосферного давления, смера, смена погоды. Пятое. Ваш аппетит стал нестабильным. Шестое. Вас беспокоит дискомфорт, боль, неприятное ощущение в области сердца. Седьмое. У вас стали мерзнуть кисти, стопы и неприятный холодок в суставах. Восьмое. Вас тревожат такие дисфункции, например, как периодическое расстройство желудка. Девятое. Вы стали более беспокойным и более, или более раздражительным. А у вас появились какие-то тревожные состояния. Десятое. Вас начинают чаще беспокоить какие-то аллергические проявления чего могло раньше не быть 11 возможно у вас снизилась либидо 12 вас стали беспокоить проблемы со сном вот это приблизительный тест из 12 пунктов если вы в этом тесте находите хотя бы 4-6 подобных симптомов вы должны задуматься над тем, что что-то в своей жизни нужно либо выяснять в своем, органи... в своем состоянии, либо в своей жизни что-то менять. А... Конечно же, любой тест, какой вы не возьмете по тестированию синдрома хронической усталости, он будет, в общем-то, приблизительный. Чтобы более точно сказать, как мы можем заподозрить или выставить диагноз, а правильнее сказать, заподозрить и выставить этот синдром, определенные существуют критерии. Нужно сказать, что до 1988 года вообще разговор об этом синдроме не шел. Потом одномоментно разные врачи в разных регионах, в первую очередь это в Америке обратили внимание, в Японии обратили внимание. Я не буду сейчас углубляться слишком в историю, но скажу в нескольких словах, что появилась группа сразу пациентов, которые так или иначе вписывались в вот этот синдром. И в скорости, потом уже и позже, были выработаны так называемые диагностические критерии, которые условно объединили в большие критерии и малые критерии. И если у человека насчитывается как минимум два больших критерия и как минимум два малых, то в общем-то ему спокойно можно выставлять синдром хронической усталости. Более подробно остановлюсь на этих критериях. Прежде чем остановиться именно на группе критериев больших и малых, Нужно сказать, что главным и постоянным и определяющим симптомом синдрома хронической усталости, собственно, и будет непроходящее чувство усталости. Что значит непроходящее? Снять ее не помогает даже долгий сон, длительный отдых, попытка отвлечься человека, уехать куда-то отдохнуть там на курорт, просто отдохнуть, длительный даже сон, и тем не менее чувство усталости не проходит. Некоторые пациенты при этом могут начать страдать бессонницей или, наоборот, повышенной сонливостью. От синдрома хронической усталости человек становится постепенно рассеянным, невнимательным, у него резко снижается работоспособность, ухудшается память, часто могут наблюдаться изменения уже и в психоэмоциональной сфере и в состоянии психоэмоциональной сферы человека, могут развиться всевозможные апатии, депрессии вот именно, разговаривая с вами об апатиях, я подчеркивала, что, практически всем пациентам с синдромом хронической усталости, апатия будет присуща не всем пациентам с апатией присущ синдром хронической усталости, но вот, если уж, человек имеет синдром хронической усталости, то тут апатия будет присутствовать. Далее, к симптомам хронической усталости можно Отнести такие симптомы, как повышение температуры, светобоязнь, периодические приступы тахикардии, иногда брадикардии, головные боли, головокружение, болезнь лимфоузлов, лимфо затяжной фарингит. Я не случайно бегло остановилась на вот этих симптомах всех, потому что в а, каждый из нас в жизни, каждый из этих симптомов может переносить в разные периоды жизни. Но если они сгруппированы и повторяются, и не проходят более 6 месяцев, то, соответственно, такому человеку уже можно заподозрить синдром хронической усталости. Итак, первый критерий так, из так называемых больших критериев – это проявление чувства усталости в течение 6 месяцев и более. Далее. Как я уже говорила, вторая, второй момент, относящийся к большим критериям, вот это чувство усталости больше 6 месяцев не проходит после длительного отдыха, достаточного сна и не снимается ничем. Второй очень важный большой критерий – это снижение физической и психоэмоциональной работоспособности в течение дня приблизительно в два раза если относительно сравнивать с тем периодом, когда человек себя чувствовал абсолютно здоровым. И э, еще один момент, который тоже должен быть отнесен как расшифровка к, большому критерию, к большим критериям, это отсутствие видимых соматических либо каких-то других, либо эндокринных нарушений, э, явных, э, с которым человек лечится у того или иного э, врача. Следующая группа критериев диагностических – это малые критерии. Что значит малые критерии? Ну, например, вот я вскользь говоря о симптомах, в общем-то, практически все их и называла. Ну, во-первых, это наблюдается умеренно повышенная температура, так называемая, субфибрильная, не выше 38,5. Может быть, затяжной, длительный, повторяющийся часто фарингит. Дальше, лимфоаденопатии. А лимфоузлы могут быть как системно, так и группы отдельных лимфоузлов увеличены. Частично могут быть болезненные, могут быть интенсивно болезненные. Но при этом это не конгломераты лимфоузлов, как при каких-то серьезных других заболеваниях. Дальше. Могут проявляться интенсивные головные боли. Далее. Суставные и мышечные боли. Я более подробно потом э, буду раскрывать каждый из этих симптомов позже и, и остановлюсь на том, что э, так называемые фибромиалгии, это тоже может быть один, одним из э, малых критериев, собственно, синдрома хронической усталости. Дальше. Физическая нагрузка очень плохо переносится. Такие пациенты буквально валятся с ног от усталости даже после минимальной физической нагрузки. Ну, следующий э, критерий – это нарушение сна, нарушение психоэмоционального состояния. Дальше. И, как правило, появляющиеся достаточно быстро депрессивные настроения, как правило, появляющаяся апатичность и э, такие пациенты, как правило, теряют именно истинный вкус к жизни. Дальше. Ухудшается память, снижается настроение, начинаются э, заболевания, как правило, внезапно. И достаточно быстро прогрессирует. Кроме этого, можно выставить синдром хронической усталости, если у человека присутствует один большой критерий и 8 малых. А нужно сказать, что пациенты, страдающие синдром хронической усталости, как правило, ходят очень часто по кругу у разных специалистов. А вот смотрите, тот же фаренгит. Они могут быть постоянными пациентами лор-врачей. А тот же, те же головокружения, головные боли, они могут быть пациентами неврологов. Те же там нарушения ритма сердечного, либо проблемы какие-то там с боли за грудиной, они могут быть пациентами кардиологов. Те же проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта, нарушение аппетита, боли в животе, там дисфункции желудка, они будут пациентами гастроэнтерологов и это, как правило, пациенты, которые практически не поддаются, и так далее. Нет ни одной сферы врачебной, куда бы ни попали эти пациенты с наличием тех или иных своих больших или малых критериев. Кроме этого, они могут быть пациентами, естественно, терапевтов, гематологов, онкологов, инфекционистов, иммунологов, и э, не случайно в последнее время уделяется много внимания интегративной медицине. Такого пациента нельзя рассматривать отдельно, там, по органам и системам, а только в целом. И когда проанализируешь и посмотришь вот на подобных пациентов, начинаешь понимать, что где-то есть проблемы в иммунной системе, в нейрорегуляции, в эндокринной регуляции. Очень часто это может быть совсем по чуть-чуть. А нужно сказать, что истинный синдром хронической усталости а, страдает им небольшое количество э, населения. Ну, может, по данным опять же различных авторов, если говорить в широком смысле, то до 30% одни авторы говорят население страдает синдром хронической усталости. Если говорить о том, что это прежде всего его сегодня называют синдромом исключения, я потом позже остановлюсь, почему это так. Потому что это рабочий диагноз, это синдром, который требует более глубокого, длительного и тщательного обследования того или иного пациента. И очень часто он снимается, когда выставляется истинный диагноз, который привел к синдрому усталости. Но при всем при этом, когда мы можем исключить все практически, что сегодня науке известно. И при этом все равно останется синдром, вот таких, процент, таких пациентов остается из тех 30 вроде бы населения всего земного шара, где-то от 0,1 до 2%. Вот, вот эти, к сожалению, ну, не лечатся. Остальные пациенты, у них есть очень большой шанс выяснить, что же все-таки является причиной их усталости и э, причиной их заболевания и провести адекватную терапию, и тогда пациент будет иметь очень много шансов на полное восстановление. Я высветила, когда мы можем заподозрить у Чека, или Чек сам у себя может заподозрить синдром хронической усталости. Но а, я уже сказала, что больше это синдром исключения что же, какой же перечень заболеваний, какой перечень инфекционных, паразитарных, соматических, эндокринологических, онкологических заболеваний мы должны в первую очередь исключить, поверьте, это огромный, огром, огромный перечень нозологий. А прежде чем понять, что приводит человека к вот такой глубокой усталости. Я планирую записать отдельно ролик вот по этим клиническим всем признакам, по отдельным нозологическим единицам, какие же мы конкретно заболевания должны исключать у человека при подозрении на синдром хронической усталости. Как только будет эта запись готова, мы обязательно вам сделаем здесь ссылочку, вы сможете... Это все прослушать и увидеть. И еще один момент. Живем мы с вами в сложное время, в период пандемии. И не случайно у меня возникло желание поделиться с вами своими мыслями об актуальности синдрома хронической усталости. Дело все в том, что ко мне стали обращаться пациенты, которые перенесли коронавирусную, именно ковидную инфекцию, ковид-19. И не тяжело, без дыхательной недостаточности, без тяжелых состояний, даже лечаясь дома, полностью выздоравливая. При этом оказалось, что точно так же они, как и пациенты с синдромом хронической усталости, могли испытывать и тревогу, и депрессивные состояния, и чувство страха, и разбитости, и усталости, и длительный суфибрилитет. Одним словом, весь вот тот перечень небольших и малых критериев, ну, может быть, разве что не 6 месяцев. И э, понятно, что COVID сегодня продолжает активно изучаться во всем мире. Это, это, ну, это понятно. Потому что человечество за многие тысячелетия, можно сказать, с серьезной пандемией такой вот э, столкнулось э, при, их, при нашей памяти, можно сказать, и впервые. Но э, сегодня... Ученые многих стран уже озвучивают серьезную проблему такую, которая звучит как постковидный синдром. И я обязательно поделюсь своими мыслями об этом. И это будет тоже еще отдельный видеоролик, и мы тоже сделаем вам сюда ссылку. Отчаиваться не нужно. Такие пациенты тоже восстанавливаются. Просто человек должен знать о том, что если он уже в состоянии постковидного синдрома, он должен знать о том, что, к сожалению, такая ситуация может быть. Вот этот затяжной шлейф сниженного иммунитета после перенесенного ковида, синдром усталости с отдельными его проявлениями или с более мощными. И обязательно мы с вами об этом тоже поговорим и обсудим эти моменты. Ну, а на сегодня спасибо вам большое за внимание. Если слушаете, если смотрите, оставляйте ваши отзывы, вы должны знать, что мы работаем для вас. И будьте здоровы.